Как подумать, что в 1895 году братья Луи и Агюст Люмьер представят на большом белом полотне первое в истории черно-белое видео — прибытие поезда на вокзал города Ла-Сьёта. Психологически неподготовленные к ожившей картинке зрители принялись в срочном порядке покидать свои места. Вы только представьте, на вас мчится огромный поезд! Чудеса! Кто мог подумать, что в 1926 году в Великобритании проведут первую в истории телетрансляцию? Тогда еще телевизоры не передавали цвет и звук, но это было невероятно! Кто мог подумать, что на этих же кинескопных телевизорах в 1940-х годах можно будет поиграть в первую в историю компьютерную игру? Это пипец как круто! Кто мог подумать, что у каждого будет телефон, благодаря которому мы сможем позвонить в любую точку мира, а на его экране посмотреть любое видео с цветом и звуком и даже поиграть в компьютерные игры? Охрененно! Кто мог подумать, что у вас появится возможность посмотреть на своем экране зона Game — передачу о лучших играх для смартфонов со звуком и цветом? Это ахуя... Зона Гейм. Передача о мобильных играх. Смотрите в выпуске. Шутеры. Сложим трупы в ряд. Автомобили. Бой на выживание. Не только покалечим пулями, но и переломаем кости колесами. Поезда, поезда, поезда. В общем, будет всем пиз... Шутеры.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 Со своими фишками и идеями. Рекомендую любителям пострелять и повзрывать. Смотрите далее. Экзамен по вождению. Сядем за руль автомобиля и устроим битву на выживание. Автомобили. бой на выживание Crossout Mobile В свое время World of Tanks показала всему миру, как правильно выстраивать в онлайн игре поэтапное развитие боевой техники, и даже в каком-то смысле научила на своем примере высшему эталону по сбору средств. Хочешь самоутвердиться и продемонстрировать друзьям и незнакомцам супертанк? Купи его за денежку! Не хочешь тратить время на долгое развитие своей техники? Вновь беги в ближайший банкомат по приему купюр. Только одни понты и ничего более. На сам геймплей это никак не влияет. Зато разработчики от ваших вложений имеют по 80 тысяч условных единиц чистой прибыли в час. Классно, правда? Интересненький такой способ подзаработать. Как многие говорят, деньги из воздуха. Но не всем разработчикам в первую очередь понятно, что сначала необходимо хорошенько постараться вложиться финансово и душой, а только потом думать о монетизации проекта. Но нет! Молниеносно стали появляться клоны: Battle Tanks Legends of World War ужасный геймплей. Все глючит, полно доната. Tank Force лучшие танки для игры по сети. Нет, это не наша оценка, это ее полное название. Вообще обнаглели так называть игру. В ней лучшее только название, а на выходе выхлоп из очка. World of Tanks 1990 Operation Eagle Claw. Смотрите, украли игру из 80 х таких подделок море, а это Crossout Mobile. Аналогично, полная копия с внутриигровыми покупками. Причем тут танки, спросите вы. Сейчас мы вам их найдем. О, видите? Потом не говорите, что не видели. Об этой игре сейчас и поговорим. Сразу видно, делалось на совесть и не на скорую руку. Разработчики, видимо, решили заманить к себе любителей танчиков и автолюбителей. Только по мере прохождения игры все прокачивай и возвращайся обратно в бой. Как и в World of Tanks, определяем цель, наводим дуло оружия и огонь. По бамперу, дверям, переднему стеклу. Разрушение нереалистичны, но взрыв прекрасен. Советую стрелять по колесам. Они тут точно отвалятся, и авто врага превратится в корыто. Потом можно добить. Режимов игры несколько уничтожить всех врагов захватить базу или истребить максимальное число соперников за определенное время по сравнению с танками на колесах перемещаться куда быстрее это придает игре динамику тут есть все и даже больше анимация оптимизация звуковое сопровождение все на вышке однако имеется небольшой минус управление руль внизу слева экрана перекручивается так что порой хочешь устремиться вперед но твое авто едет обратно. И вот потом крутись на месте, пока не разберешься, в чем дело. Привыкнуть можно, на это понадобится время. И все же не обходите эту онлайн-игру стороной. Очень советую. Death Tour старенькая игрушка, и возможно, вы в нее давно играли, но даже сегодня она считается отличной игрой пробой на выживание. Несмотря на устаревшую графику, играть довольно весело. Хороший пример того, что увлекательный игровой процесс мало того, что способен затмить не самый лучший внешний вид игры, но и подарить ей долгую жизнь, позволяя оставаться актуальной долгие годы. Ключевой особенностью проекта является сочетание автосимулятора и шутера. На автомобиле здесь обязательно крепится пушка, которой вы будете убирать с арены жалких противников. Наведение происходит, когда вы садитесь врагу на хвост, а дальше только остается стрелять и любоваться, как полоска прочности противника тает на глазах. Но навести орудие могут и на игрока. В таких случаях тяжело уклониться от врага, который прилип к твоему автомобильному заду. Так и хочется крикнуть: Да цеписты! Огромный выбор машин. Все они различаются не только по внешнему виду, но и по управлению. Поэтому каждый игрок подберет под себя любую консервную банку. Минусом является управление, к которому надо привыкнуть. Но какие же гонки без непонятного управления? Таких очень мало. И садясь за руль очередного проекта, нужно быть готовым сдать экзамен по местному вождению. Искренне советую перетерпеть эти первые минуты знакомства и насладиться старым добрым автомобильным дебри-безумием, где каждый друг друга таранит и звуки стрельбы не затихают, пока не останется только один. Еще одним неприятным моментом являются требования к устройству. Да, игра не самая красивая, но очевидно из-за огромных карт и довольно высокой динамики сражений слабые устройства будут греться и подтормаживать. Несмотря на небольшие недостатки, я все же очень рекомендую этот проект к рассмотрению и знакомству. Добрый десяток часов веселья вам обеспечен. Metal Madness. Если вы поиграли в Death Tour, и считаете себя настоящим профессионалом в уничтожении других автомобилей, то милости просим в «Metal Madness». Здесь более современная графика, эффекты от стрельбы и взрывов куда сочнее, а главное — тут нужно сражаться с настоящими игроками со всего мира. Никаких болванчиков под контролем искусственного интеллекта, только такие же бескомпромиссные водители-убийцы. Вообще, сражения на постапокалиптических аренах в жанре битвы на уничтожение стали новым трендом, постепенно вытесняя классические гонки. И правильно, ведь если не можешь обогнать противника, подстрели, а потом обгони уже дымящийся кусок железа. Если в Death Tour могли быть сложности с управлением, то в этом проекте все интуитивно понятно, и автострельба работает именно так, как хотелось бы. Да и режим для слабых устройств присутствует, что тоже радует. Если вы готовы доказать, кто тут самый крутой Ас, то вперед. Увидимся на аренах Metal Madness. Metal Force Modern Tanks. Проект похожий на предыдущие, но больше подойдет тем, кто любит военную технику и менее скоростные битвы. Для тех, кто играл в World of Tanks или хотя бы имеет представление об игре, Metal Force Modern Tanks покажется клоном, причем едва ли не родным братом. Тут танки и там танки. Здесь, правда, выглядят они по-другому и чаще даже не танки, а боевые автомобили. Но суть от этого не меняется. Режимы игры, битва «Все против всех» и командный бой насмерть, модификации своего танка или боевой машины в ангаре — где мы это уже видели? Правильно, в World of Tanks и десятках других их клонах. Про две подобные игры мы уже рассказали. Нельзя сказать, что в данном проекте нет совсем никак своих идей, но они малозначительны и незаметны. Например, система разбросанных бонусов на поле боя. С одной стороны, дополнительная мотивация активнее играть, а не сидеть в засаде. С другой, не такое уж и огромное влияние на игру оказывает эта система. Или, например, модификация техники. Неправильно будет утверждать, что полностью стырили ее из танков. Мы не просто улучшаем характеристики машины, но и разукрашиваем ее рисунками и значками одновременно. В результате прокачанного игрока видно сразу: сияет украшениями, как новогодняя елка. Ведь эта игра про боевые действия с использованием техники. Простор для фантазии широкий, можно было такого напридумывать. Но создатели игр как-то не спешат отходить от протаренной дорожки своего прародителя, предлагая одно и то же в разной оболочке. Графика в Metal Force Modern Tanks неотвратительна. Машины выглядят достойно, но цвета, преобладающие в игре, подобраны на мой вкус неудачно и совсем не радуют глаз. Как-то все кажется протухшим. Фу. Почему же мы берем игру в нашу подборку? Ну потому что как клон танков она неплоха. Наверняка один из лучших на рынке. Если вам надоел классический World of Tanks и хотите разнообразия, хотя бы визуального, могу посоветовать этот проект. Смотрите далее. Шелдон Купер был бы рад, ведь следующие игры будут про поезда. Чух-чух, ёпта!